Здравствуйте, меня зовут Крибашеев Арсан Сергеевич, я представитель управляющей компании Уютный дом, которая находится в городе Барабинске. При работе нашей организации у нас возникли такие проблемы, так как жильцы нашего подъезда дома, дома Карла Марс-117 не могут оплатить коммунальные платежи. Проблема заключается в чем, что РКЦ и муниципальная управляющая компания закрыли их счета. И они не могут оплатить коммуналку. Ну, в коммуналку входит это водоснажение, водопровод, канализация, отопление, вот такие участия. Вот Свою э, сферу деятельности мы исполнили полностью, выставили счета людям, люди приходят, оплачивать. но ну, реально происходит проблема по выплате коммуналки. И сейчас, вот э, сегодня будет проходить у нас собрание с людьми, пригласили представителей э, муниципальной управляющей компании. МУП ЖКХ и также представители города, администрации города Барабинска. Ну, надеемся, они придут и ответят на все вопросы, которые у нас возникли, у нас и у жителей этого дома. Помимо того, что почему мы это все это делаем, помимо еще пришел у нас дом а, Пролетарская 144, я надеюсь, с ними произойдет все а, намного проще. То, что все проблемы должны решиться вот на этом участке пути, вот с Карломарсу 117. Во-первых, добрый вечер. У всех возникли вопросы коммунальных платежей. Что, как, куда, зачем. Ну, когда были выборы управляющей компании, вы все знали, что мы берем управление домом, но не предоставляем ресурсы дома. Правильно, да? А, все счета по управлению, о, по, вернее по коммуналке у нас а, предоставляет энергоресурсное предприятие, это у нас МУК ЖКХ. Ну, на сегодняшний день мы вообще пригласили администрацию города Барабинск, ну никто не появился, муниципальная управляющая компания, кто, так, появился? кто не появился, никто Там не никто. появился, проигнорили нас. Почему? Почему? Что? Ответ вам при... а, при... что вы должны были, как Хорошо, нет, мы им объясним. Люди, люди ждать будут, 10, 10, дней. Люди мы будут мы ждать 10 дней, люди будут ждать 10 дней. Вы согласны ждать 10 дней? Нет, вот, Только итог какой? Весь итог собрания не заключается нет. в чем? Давайте определимся, какое-то, может быть, напишем обращение, письмо там, Ромашенко, Боброву, может, травниковую или еще кому-то, чтобы что-то поставить точки точке над «и». Всем ну, Просто, вот честно сразу. говорю, мы занимаемся одной бумажной волокиты, пишем, отписываемся. Работать мы, мы работаем, но мы бы работали больше, бы эффективнее, если бы не сидели бы этими бумажками. И перебирали их с места на место. Суды, ФАС, юристы, ну, это, понимаете, это проблема. Вот ну, зачем эта бабушка будет ходить по инстанциям, там платить, ну, да, да, да, там должна платить. Куда зачем ли нужно? Хотелось, чтобы изменения в доме были. Не, не надо. Надо, надо, надо изменения. Во всех находим, компаниях есть изменения, во всех городах есть изменения. Только в нашем Барабинске да. одна компания не захватила, не надо, которая... Выступай, вот от, отдержит и все, и никого не отпускает. Да. Ермака 15, а почему с вами не, не стало? Звучать? А вы ответьте на вопрос, почему не стало, почему? потому что проработали. И... А, проработали. Ну а вы скажите, что-то мы у вас украли. Но... Вы, вы, вы, вы отвечаете за свой компаний. дом, у вас Все видели? работают, в Новосибирске, в больших городах столько компаний всех, все работают. Только наша парад, компания, которая все хочет, той воробит. У вас коммунальные платежи даже меньше стали, за обслуживание, не коммунальные, а за обслуживание дома. Давайте решаем, как, что будем делать с коммуналкой. Пишем письмо кому-то. Ну давайте определимся. Все пишем, все пишем. Давайте, мы приготовим в понедельник все письмо. письмо. Да? Нет, я вам честно. Не нет. Ну, нет, они не имеют права. Прав. Ну, у вас 51% проголосовал народ у вас. Больше, нет, даже нет. Больше. даже больше 51%. Это вот стоят два человека, которые проголосовали против и кричат, короче. Я проголосовал против. Вы Говорите, как можете за решить за других тогда. людей? Вы против, он против. Остальное большинство народа против. Вы повесили, все да, мы чего повесим? Все документы у вас находятся в ГЖ. Вот в интернет зашли, в ДИС ЖКХ, Пожалуйста, все. Мы ничего не скрывали, никто не подписывал. Нам-то что? Нам принесли документы и отдали. Мы отправили их где-то ГЖЕ. Интернет. Нет. Больше Но трех тысяч тысяч было, Извините, было собрание. Было собрание, все приходили на собрание. Кто хотел? Кто хотел? А кто не ходит на собрание? Это ваши проблемы, что вы ничего не знаете. Я был на собрании. Народ согласился, больше 50% согласился уйти в другую компанию. Ну мы попросили Уши в на компанию, в собрание, когда были озвучки. Давайте. На следу документов Все сказали. Прошли. А тут, что, две квитанции, небольшая эта разница. Тем более на собрании об этом говорили, что будет две квитанции. Какие проблемы? Почему они наши счета заблокировали интересы? Администрация города Барабинск в курсе дела, да? написала на нас и на, на вашу старшую по дому написал ну не знаю еще не увидели через суд но уже ей пришла бумага что незаконные выборы управляющей компании ну вот так да, и если у нас составили, администрация а что ли, ли мы нет что якобы что у вас незаконно прошли выборы что пришла вот. фальсификация документов все подписали подписи и у вас некоторые жители вашего дома проходили по бабушкам, мы говорили, что не будет социальных выплат. Я вам честно скажу: у всех будет социальные выплаты, у кого они есть. ЖКХ, что нам передало, какие документы? Вот, объясни. Нам передали два ключа. Нам передали проверка электрических счетов. Ну, счетков электричества. На утопление. Тех паспорт 80-го да? 80 -го года и все. По -моему. Вот, пожалуйста, а, здесь, вы, здесь пожалуйста общедомовых счетчиков. А, общедомовых счетчиков. И больше нам ничего не передали. Ни Расчет, вот, у нас нету. нет. Нету. Вообще ни ничего так... Ни а регистр, ни протокола сами. собрания ни а, акта передачи. Вообще ничего, никакой документации нам не передали. Я Но вам... Вот это уранило. За... Вот а, это уранило. смысл нам значит, обманывать Вот покажите Вот он это ксерокопия, пожалуйста. Что нам передали? Ну, посмотрите. Вот посмотрите. Это же броню. Подпис, Готовность к зиме, воды, да. отопления. Документально. Нет ну, не, докумен... передали. не да передали. За дом вообще ничего не передали. Кроме ну, тех. Вот. В... Поверка, поверка Паспорта передали. Да, да от... да ничего да не передали. Только одну проверку передали. И вот а дубликаты это разные вещи. Это они, наверное, говорят, и все, все. передали. Они Что говорят. Ну, вот зайдите, зачем нам говорить, когда подписано Ромашенко и Кривошеев. Вот он, акт. Передачи. Мы оставим вам. Можете посмотреть. Там нет, не передали. Да, ну, вот дело, что мы передали, не передали. Мы не передали. Смысл вам тогда держать нас, вот это не отдавать ЖКХ на, за зарплату ЖКХ. Смысл-то вам... Да что, Мы даже нет, сами восстанавливаем. Вот Сейчас. почему Но, вы возмущаетесь, да? приходите на нас, чтобы там фамилия неправильно, там квадратура неправильно написана. Потому что это взяли с реестра, документов нету. Они были... Они находятся у них. Вот сейчас, в принципе, с вами заключить договор, у них проблем никакой нету. Вообще не Вообще нет. никакого. У них все на вас есть. А все. у вас нету. А у нас у ничего нет. Нету. Мы создали базу, сами создаем, короче говоря, сами собираем. У них все показания ваших счетчиков <как> есть. Все есть. Все а фамилии вы... есть. А все они лицевые... вам не передают? Да, они да. нам не передают этого. Вот в чем да, и проблема-то. Боятся дойную корову потерять. Не Конечно боятся они потерять. То, сейчас Конечно с вами вашим домом боятся. все решится и перейдет весь барабинский. Вот старый, пирог-то большой, а кусочек отрезать Дом. Они боятся их потерять долю коров да, да, да. ну? Сейчас вижу, они надеются на бабушек, которые напугались и да. скажут да. Давайте мы снова к вам да. пойдем заберите а это надежда на вас, бабушки, да? Да, только на них. Запугали, что они не будут получать субсидии. Все будет получаться то же самое, ничего не меняется. Это федеральные Конечно, они соберут наши деньги. ...电ят. Не дают перейти, даже весь закон. Хотим перейти в другую компанию. Мы имеем право. Да, мы это не они дают это нам не они дали, это нам дало государство. Это дом, это да, дом не чья, да? это дом ваш. Это, дом, ничего, это не суслово дом. ваш. Да. Земля здесь ваша. Границы вам, вам вы уже знаете сказать. свои границы вашего ну, дома. Вот, ежено убирают. Да, да, да, Даже вот эта вот парковка это. Даже парковку вот это 13, это, это Карл Марса, 117. Можно выгонять в парковку. Ну, все-таки, надежда на понедельник, 10 дней, мы что нам скажут. Ну, а живем, давайте спокойно, И паникуем коммунальных путежей. Вопрос решится, но это просто, дело времени.